Здравствуйте, рада всех поприветствовать на последнем нашем уроке по старшей группе и закончить ряд видеоуроков, которые мы с вами проходили совместно. Я хочу как раз, как детский психолог, как специалист, как педагог-практик, и рассказать вам, что же включает в себя подготовка ребенка к школе. Эти необходимые знания пригодятся не только педагогам, воспитателям но и методистам, учредителям. Почему? Потому что важно знать и понимать, что же пригодится нашим воспитанникам при поступлении в школу. Конечно же, я взяла больший спектр знаний и умений. Ну и наша учебная программа достаточно... Дает больше знаний, умений нашим детям, поэтому здесь вы увидите максимальные да, требования, которые могут предъявить в школе не только в обычной нашей, скажем так, классической государственной школе, но и дети, прошедшие вот курсы обучения по нашей учебной программе с хорошими квалифицированными педагогами, специалистами, обязательно смогут поступить и какие-то очень значимые школы, например, специализированные какие-то школы, лицеи, которые, например, математическим уклоном, гуманитарным, ну, то есть действительно хорошего уровня, и не побоюсь этого слова, в принципе, при наличии еще и знаний языка могут поступить в международные школы при наличии... Таких знаний, которые дает наша учебная программа. Ну что, давайте смотреть, что же должны знать дети при поступлении в первый класс. Первое. Давайте еще раз вспомним, что же такое готовность ребенка в школе. Хочу напомнить вам, что каждый ребенок проходит определенные кризисы. Многие из вас знают кризис трех лет, есть понятие в психологии кризис одного года, трех лет, значимый для его развития. И следующий кризис, который есть в детском развитии, это кризис семи лет. Что такое кризисное состояние? Кризисное состояние, напоминаю, это те состояния, когда ребенок переходит на новую ступеньку, Своего возрастного развития. Вот 7 лет переход из дошкольного возраста в школьный является кризисным. Почему? Потому что ломается старая система и преобразовывается новая. Но кризис это не просто ломка да, определенных систем вот личностные структуры, а это приобретение чего-то нового. Еще в психологии есть такое понятие ⁇ новообразование ⁇ Поэтому запомните, пожалуйста, не стоит прям так слишком убиваться и жалеть детей, что у них кризис. Кстати, кризисом подвержены все мы, возрастным в том числе. И большой плюс и большой бонус каждого кризиса заключается в том, что ты становишься на одну ступенечку выше, на одну ступенечку круто. Поэтому, а, стоит, а, конечно, необходимо облегчить ребенку прохождение определенного кризиса, но вы должны, в принципе, понимать, что это говорит о хорошем его развитии, о том, что ваш ребенок, наши воспитанки переходят в новую возрастную категорию, и это, конечно же, круто. Так что же включает в себя психологическая готовность в школе? Почему психологическая? Потому что это набор определенных психологических качеств, которые должны сформироваться у ребенка в 6-7 лет. Это системная характеристика психического развития ребенка старшего дошкольного возраста, которая включает в себя сформированность способностей и свойств, обеспечивающих возможность выполнения и учебной деятельности. А также Принятие социальной позиции школьника, что немаловажный момент, вот этим и заканчивается кризис в 7 лет у детей. Конечно, кризис это понятие условное, Это не значит, что он проходит именно в 7 лет. Он может у хорошо развитых детей наступить и раньше, да, у тех деток, которые опаздывают в своем развитии, может наступить позже. Но это вот именно а, осознанное понятие да, у ребенка приходит, что он уже не такой маленький, что ему уже а, неинтересно ходить в детский сад, что он хочет быть взрослее, он хочет знать что-то новое, он хочет вырасти в прямом смысле слова. Вот под этим и подразумевается вот это вот осознание себя а, и как будущего школьника, как, как позиции, что я вырос, все теперь мне надо уже учиться в школе, в детском саду мне уже, к сожалению или к счастью, дать чего-то нового и интересного не смогут. Это уровень психологического развития ребенка, как я уже сказала, с 6-7 лет, необходим и достаточный для освоения школьной учебной программы, программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Ну, здесь это тоже очень важный пункт, почему всем известно, что школа – это... Не индивидуальная система обучения, а, соответственно, коллективная. В нашем с вами случае у нас в стране достаточно большие классы, хотя есть разный педагогический опыт, где-то могут быть и мини-классы, да? а есть такая система образования, где, кстати, в классе намного больше, чем у нас, там и 40 детей, может быть, и 50 Поэтому, когда родители говорят, что у нас в классе очень много детей, они а, крайне ошибаются. Есть система образования, где детей намного больше. Даже я знаю, что до 60 детей может присутствовать, например, при обучении. Ну, есть, конечно, и система образовательная, где микрогруппы и детей в классе, может быть, 10-12. Но в наше время у вас всегда есть возможность выбрать ту школу для ребенка, которую вы считаете, что больше подходит для него, точнее сказать, не у нас с вами, а у родителей. Но вы в любом случае можете давать свои рекомендации, потому что кто лучше знает ребенка, конечно же, педагог. Я думаю, что ваше слово тоже будет такой отправной точкой для того, чтобы подбирать школьное учреждение для ребенка. Кто-то готов обучаться в обычной школе, у кого-то, возможно, очень хорошие способности, вы рекомендуете пойти, например, в какую-то специализированную школу. А кому-то, наоборот, показаны микрогруппы, то есть класс с минимальным количеством детей и так далее. Это, конечно, все индивидуально, это надо учитывать. Вот такая табличка перед вами. Сколько много блоков и сколько много пунктов готовности ребенка к школе. Действительно, ребенок от рождения да, практически до 7 лет сделал большой, большой путь в своем развитии. Как раз, чтобы вот эта вот табличка в идеале да, была у него 100%. Ну, может быть, не 100%, а где-то в каких-то категориях 80%. Но вот как раз для этого мы с вами его развивали родители его растили, холили, лили. мы в него вкладывали знания, умения, навыки, чтобы реализовать вот эту табличку. И наш а, ребенок, условно, или наши дети а, спокойно пошли в школу и чувствовали себя там комфортно. Это первый момент. А, второй момент. Успешно. А, и самое важное. Продуктивно. То есть они действительно этого хотели, и школа их в дальнейшем не разочаровала, а это можно только обеспечить, если вот эти вот все пункты будут, в принципе, на достаточно хорошем уровне. Давайте их рассмотрим. Итак, психосоциальная зрелость. Это еще по-другому называется психологическая готовность детей в школе. Кстати, очень важный пункт. И сразу замечу, как я вам рассказывала про эмоции, про наши... Интеллект это точно так же действует неразрывно. Действительно, ребенок может, например, номинально быть интеллектуально хорошо развитым, но при этом психологической готовности у него будет ноль а значит, у него не будет желания идти в новый возрастной этап, желания идти в школу. Как вы думаете, скажется ли это на его учебной деятельности? Безусловно, потому что все, что мы делаем без желания, из-под палки, рано или поздно, эта наша деятельность, соответственно, становится, во-первых, для нас ненавистной, а во-вторых, она не приносит той результативности, как та деятельность, которую мы горим, которая нам нравится и которую мы сами хотим. Вот, Поэтому здесь все должно быть в совокупности. И психологическая готовность в школе, и познавательная готовность, то есть интеллектуальная готовность в школе, и физическая в том числе. Это то, с чего мы начинали наш ряд уроков, когда я вам доказывала, как важно, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Ну что, давайте рассмотрим психосоциальную зрелость. Итак, мотивационная зрелость должна быть. В чем она заключается? Это позиция школьника. Ребенок уже понимает, что он стал взрослым, что ему надо идти в школу. Он сам хочет поменять этот социальный статус. Он понимает, что игры в садике ему уже не настолько интересны, не настолько актуальны. Что форма занятий его уже не настолько привлекает. Ему хочется действительно а, получать больше знаний в большем объеме, в другой форме образовательной, например, там, как в школах, в артах и так далее. Там, Быть, скажем так, взрослым. Далее коммуникативные навыки, без них никуда. Но детки, которые посещают дошкольные учреждения, я думаю, что у них коммуникативные навыки развиты достаточно хорошо. Но если есть такие ребята, у которых есть проблемы с коммуникативными навыками, их лучше всего решать в детском саду совместно с родителями. Почему? Потому что коммуникация – это важный фактор. Не забываем, что школа – это коллектив. И от того, как ребенок вольется в этот коллектив, как примут его другие а школьные товарищи, зависит вот, а, очень много. Зависит, опять же, любовь или не любовь к школе, а, желание или нежелание учиться, а, там, желание добиваться успеха или не добиваться успеха. Дальше, психологическая зрелость, ну, мотивационная зрелость я уже сказала, психологическая зрелость то, то что а, должны быть все. Психологические процессы уже соответствуют возрастным нормативам. И ребенок действительно сознательно идет в школу. Мотивация, то есть я буду, да, психологически взрослый, я хочу и понимаю, что я уже взрослый. Умение слушать. Ну, это бесспорный факт необходим в школе. да Как я уже говорила, практически 80% образовательной нашей системы построена на том, что мы воспринимаем информацию на слух. В принципе, как и вы сейчас, да, сейчас задействуем на нас с вами два канала, я вам рассказываю, плюс у вас есть возможность видеть, да, визуализацию. Так и происходит у нас в школе. Но именно слуховой канал хуже всего развит у детей. Поэтому вот умение слушать, особенно именно произвольность слухового внимания, очень важно, И мы тоже в учебной программе об этом с вами говорили, что мы это умение отрабатываем постоянно, причем на многих а, дисциплинах и предметах. Далее. Внимание. Тоже мы говорим здесь именно о произвольности внимания и произвольной памяти. Что значит «произвольность»? Произвольное, когда я могу сделать над собой волевое усилие, слушать внимательно, запоминать внимательно, а не э, так, как э, бывает избирательно, да, у нас память или внимание, да, что-то яркое мы увидели, и оно автоматически у нас запоминается да, вот, или привлекает наше внимание. Мы сейчас говорим именно о наработке произвольной памяти и внимания. У нас это тоже в учебном программе мы очень хорошо это отрабатываем умение договориться. Но это, конечно, относится к коммуникативным наукам, о чем я вам сказала, что социальная жизнь в школе очень важна, потому что от этого будет зависеть психологический комфорт ребенка. Чем быстрее он найдет себе в первом классе друзей, товарищей, чем быстрее научится договариваться, коммуницировать, даже с теми ребятами, которые, возможно, он им не нравится, или они ему не нравятся, но в любом случае дети которые хорошие коммуникаторы, они всегда чувствуют себя намного комфортнее, чем дети, которые, возможно, интеллектуально намного выше да, в каких-то категориях, но при этом являются не очень хорошими коммуникаторами. К сожалению, статистика показывает, что им, ну, соответственно, дискомфортно обучаться. Вот. И чаще всего такие дети... Хотят, например, индивидуальную форму обучения. Но, как я вам говорила, коллектив это сила, и отрицать этого нельзя, потому что дальнейшая наша вся жизнь связана с коллективом, со взаимоотношениями, с коммуникацией. Следующее физиологическая зрелость. Ну, здесь написано именно развитие мелкой моторики. Это мы готовим руку к письму, ведущую руку. Еще раз могу сказать о том, что сейчас нет и таких тогда что ребенок должен писать только правой рукой кстати на заметочку я являюсь леворуким человеком и с детства пишу рисую только левой рукой спасибо большое моим родителям которые в советской системе отстаивали мое право быть леворуким человеком вот я им очень благодарна поэтому Сейчас таких проблем не существует. И тоже, чтобы вы понимали, вот этот миф, что леворуким людям нужны там специальные ручки, специальные ножницы, я не знаю, кружки, ручки на дверь надо поменять, да, потому что там леворукий человек. Я могу вам просто открыть большой-большой секрет. Это все миф. Это а, такая, скажем так, направление и схема для а, зарабатывания денег. Почему? Ну, доказательство этого могу просто объяснить. Неважно левой рукой что-то делать или правой, все то же самое, только зеркально. И потом какая разница, какой рукой вы берете ножницы, да, или какой рукой вы берете чашку, да? Наша природа, наш организм подстраивается под те опции, которые даны, скажем так, от природы. И я все то же самое умею делать. Обычными ножницами, обычной линейкой пишу, так как, конечно, как удобно, потому что у леворуких людей есть чуть-чуть, они подстраиваются все-таки под систему, потому что нам надо писать слева направо. Но, в принципе, ничего специального для леворукого ребенка не, не надо. Единственное, что леворукие дети, они могут страдать тем, что они зеркалят, но этим могут, кстати, по статистике страдать и дети праворукие. Так, далее, соответственно, развиваем умелку моторки в учебной программе, у нас это очень хорошо представлено, и все-таки здесь не хватает пункта, что должна быть физиологическая зрелость всего организма, должна быть хорошая, хорошая физическая готовность, потому что ребенок, например, часто болеющий, скажем так, чахлый физически неразвитой, помимо того, что у него происходит сейчас возрастной кризис, да, то есть это накладывает определенные такие кризисные моменты на детей, конечно, в вот этот момент а, нервная система слабее, да, иммунитет слабее. Если у ребенка нет вот этой хорошей физической подготовки, хорошего физического здоровья, то он у вас начинает часто болеть. Некоторые леди прям замечают, надо же, в детский сад ходил и не болел, а пошел в школу и опять стал болеть. Но это говорит о том, что действительно сейчас ребенку сложно, у него идет перестройка и психологическая, и физиологическая и стресс в какой-то степени, в любом случае на него влияет. Поэтому вот не забывайте, что вот за этот там, год до школы надо ребенка подготовить не только психологически, интеллектуально, но и физиологически. Пусть ребенок ходит на какие-то дополнительные, дополнительные секции, да, по развитию там, своего физического своей физической там, зрелости, вот, чтобы он нарабатывал эту физическую активность, и тем самым вот, укрепляя свое здоровье, он в меньшей степени будет подвержен стрессу, а соответственно не так часто будут болеть. Потому что, конечно, это наблюдается. Плюс вы все знаете, что есть такое понятие, как физиологическая адаптация, но ну, это медицинский термин. То есть, когда мы приходим в другой микроклимат, вот, у нас тоже происходит адаптация организма, потому что мы привыкаем к новому месту. Вот. Но для того, чтобы таких моментов не было, обязательно развивайте ребенка в физическом плане, то есть различные секции. Танцы, игры, много прогулок и так далее и тому подобное. Следующее – познавательная зрелость или, как мы ее еще называем, интеллектуальная. Первое – сформированность образно-логического мышления. Ну, когда у детей, наши детки, когда рождаются, у них сначала наглядно-действенное мышление, то есть я вижу и действую, например, там разбираю пирамидку, разбрасываю ее да и так далее и тому подобное. И именно по этой причине дети очень любят бросать предметы, стучать ими, наблюдать катится, не катится, потому что это вот ярко проявляется у нас наглядно мышление. Далее дети взрослеют и у них формируется Наглядно действенное переходит в наглядно образное мышление, когда нам уже не обязательно оперировать, манипулировать определенными предметами, чтобы понять, что произойдет. Ребенок и так уже понимает, что круглые предметы катятся, да, и он может, например, посмотреть на картинку, показать все круглые предметы, он уже знает свойства круглых предметов. Вот, он может находить, например, части и собирать их в целое и так далее, и тому подобное. И когда наши дети опять взрослеют и подходят как раз к старшем дошкольном возрасту появляется новая форма мышления, это логическое и словесно-логическое мышление. Здесь уже речь выступает в непрерывной связи с мыслительной деятельностью. И, к сожалению, те дет деток, у которых есть речевые проблемы, это четко сказывается на формировании этого логического и словесно-логического мышления. Именно по этой причине логопеды всегда в наше сейчас время обеспечены работой, и я всегда рекомендую, если у ребенка есть логопедические проблемы, то лучше их начать решать там, после четырех лет, там, в 5, да, а не уже в 6-7 лет, когда действительно уже корректировка должна быть более глубокой, и вполне возможно, вы просто не успеете вывести ребенка на тот уровень, который необходим для школы. Вот это очень важно, потому что речь одна из самых сложных наших функций. Далее, умение сравнивать, находить сходства, это отлично. Это относится к словесно-логическому мышлению. Сегодня я покажу, какие зачастую тесты используются при проверке готовности ребенка к школе. Умение общаться, как уже сказала речь, это важный фактор готовности ребенка к школе. чем чище, лучше связнее, там, не знаю, многообразнее будет речь ребенка, тем, соответственно, лучше в дальнейшем будет его учеба. И общая осведомленность, то есть то, что окружает ребенка, ребенок должен в этом разбираться, ребенок должен это знать, это знания его социальной жизни, да, знания о семье, о себе о самом, да. это могут быть знания о природе, это могут быть знания в предметной сфере. Вот, и так далее и тому подобное. Сегодня это подробно мы с вами рассмотрим и какие могут быть задания и тесты при проверке. Вот как раз мы переходим с вами к важному вопросу ради которого сегодняшний урок я и создала чтобы что должен знать и уметь ребенок, идущий в первый класс. Примерные характеристики выпускника детского сада то есть ребенка, поступающего в первый класс, в том числе и по да, все знают, что это федеральный государственный образовательный стандарт, которого мы должны с вами по закону Российской Федерации придерживаться. Сразу могу сказать: то, что я вам сегодня озвучу, и те, Моменты, которые мы с вами сегодня обсудим, они больше, чем требуют наш ну, федеральный государственный образовательный стандарт, но тем и лучше. Как я и говорила, учебная программа у нас э, сделана таким образом, что дает детям намного больше умений знаний и навыков, чем требуется э, от обычного дошкольного учреждения. Но именно в этих рамках мы можем говорить о том, что наши дети. У них есть возможность поступить не просто в школу, а даже если они поступят в общую образовательную школу, то я уверена, что они там точно будут успешными. Но у них есть возможность поступить в любую специализированную школу при хорошем уровне развития. Да? Хороший уровень развития, но ну, это если в тестовой системе мы берем, что выше 60%, в идеале 70-80%, это говорит о том, что да, действительно, ребенок... У ребенка хорошо развит, это, например, интеллектуальная сфера. Вот, он действительно готов обучаться, и по всем вот этим пунктам, если ребенок дает хороший результат, то у него есть возможность обучаться в каких-нибудь специализированных школах. Вот, например, там, с математическим уклоном и так далее. Вот, или даже международного уровня. Единственное, что не забывать, там нужны хороший уровень знаний английского языка. Итак, первое что же должен знать наш воспитанник о себе. Это называется там общий кругозор. Да? Но по-другому это еще, как мы знаем, предмет, которым мы занимались в течение всего дошкольного возраста, это окружающий мир. Итак, семилетний ребенок уже достаточно развит, чтобы без запинки назвать. Первое. свое имя, фамилию и отчество. Очень важный пункт. Чаще всего дети знают свои, имя, знают свою фамилию. Но а, зачастую прямо именно перед подготовкой, перед поступлением в школу их надо учить, что такое отчество. Вот чтобы это было комфортно предлагать в начале учебного года протестить детей и понять, кто знает свое отчество, кто не знает, и дать да, домашнее задание родителям выучить. Это не обязательно должны делать именно детский сад, да, система детского сада, там, педагоги. Это те такие минимальные домашние задания, которые родители вполне могут выполнить дома, да выучив там с ребенком отчество, возраст, дату рождения. Вот. Например, фамилию, имя, отчество, родители, соответственно, да их вот занятия и место работы. А зачастую дети наши, конечно, у нас сейчас профессия отличаются поэтому это не стойлер, да, это, не знаю, там, воспитатель часто Раньше было как-то легче ориентироваться в профессиях, а иногда дети, они куда-то я не знаю, куда-то ходит папа там, на работу или мама, или какое-то сложное, может быть, название. Может быть, как-то проще детям назвать род деятельность родителей, например, там, в сфере банковского дела да, или там, в сфере педагогической деятельности. Но как-то в любом случае ребенок должен понимать, что за профессия у его родителей. Или не знаю там, бизнесмен, например. Да, но это часто задаваемый, это не часто, это обязательный пункт а задаваемых вопросов, когда ребенка тестируют при школе, да, и его готовность. Имена других членов семьи, кем они приходятся, то есть есть у тебя братья, есть сестры, где учатся, как зовут и так далее и тому подобное. Свой адрес, город, важно, город, поселок, деревня, улицу, дом, подъезд, этаж, квартиру, номер телефона, если есть. На самом деле, раньше мы назвали номер телефона, если есть домашний, но сейчас, если есть уже ребенок, знает прям номер телефона мамы, да, контактный какой-то, должен знать ребенок один из контактных номеров телефона или родителей, или если уже у ребенка есть свой, значит свой называть. Вот. Это тоже у нас в тематике есть, когда мы проходим город и деревню, там есть такое задание «выучить свой адрес». Страну, в которой живет, и ее столицу. Обязательно надо знать, в какой стране мы живем. А лучше всего, когда ребенок не только знает просто страну, флаг, столицу, а может назвать еще и другие города своей страны, то есть это добавляет таких бонусных очков. Знать название нашей планеты тоже эту тему мы проходим. У нас тема космос очень широкая, целый проект по этой теме, поэтому я думаю, что. Наши дети будут знать про планету Земля и про многие другие планеты. Основные достопримечательности города, поселка, деревни, Но это тоже, скажем так, этот вопрос не обязателен, он может быть, а может не быть. В каких-то федеральных программах он действительно существует, вот, а, но он не обязательно к, к, к тестам. Да? Но чтобы вы знали, он может быть. Что, помимо того, что ребенок например, должен назвать свой город, да, где он живет, он ему могут задать следующий вопрос, какие достопримечательности ты знаешь в городе. Например, город Москва, это Кремль, это и тому подобное. Здесь вот то же самое. Далее, «Отличать хищных животных от травоядных, домашних от диких». Знать и отличать обитателей леса, пустынь и водоем. Вот вы видите, у вас здесь справа как раз этот тест. Да, вот в таком виде могут быть картинки. Чтобы вы понимали, когда ребенок проходит тестирование в школу, то ему ряд вопросов – это словесные вопросы, то есть беседа, потому что важно понять, да, как развита речь у ребенка, может ли он отвечать на вопросы и т.д. А вторая часть тестирования заключается в том, что уже дается именно такого печатного формата задания, который он должен выполнить. Вот, например, здесь как раз вот печатный формат, и ребенок должен соединить линиями, да, какие животные у нас живут, например, там на севере, и какие животные у нас живут в жарких странах. Это действительно вот один из тестов, который у меня проходил мой воспитанник. Вот. Дальше. Как я уже сказала, отличать хищников от травы, такой может быть тест. Да? Ну, понятное дело, назвать может быть домашних животных, диких животных. И, и в чем их отличие. А, еще может быть такой тест, да кто где живет. Вот вас вот здесь предоставлена картинка, да, что а, не знаю, там, корова и лошадь живут на ферме. Да, птица в гнезде, собака в будке и так далее. Тому подобное. Тоже может быть такой формат теста уметь правильно называть животных и их детенышей. Кстати, это мы уже проходим с самой практически младшей группы, но действительно парадокс заключается в том, что диагностирую уже ребенка. Штаж в школьном возраста, вот сколько все детство не учи, но какие-то категории они забывают. Поэтому даю вам совет практически обязательно. Вам кажется, что точно вы это проходили, но если вы проходили это в начале учебного года, моя рекомендация еще раз накануне эту тему с детьми повторить. Потому что дети так говорят, ой, я прям помню, помню, ты нам это говорила, но я забыла. Например, что у овцы ягненок, да, вот, или у лошади жеребенок. И еще следите за тем, что дети любят заниматься словотворчеством, у них, получается, какие-то другие что <свят> например, не жеребенок, а по-другому они как-то называют, да. А, и смешно так вот. И это, конечно же, не пойдет в плюс, а пойдет как минимум минус, что это не знание. Потому что в тестах все просто. Или ты знаешь плюсик, или ты не знаешь. Ну, может быть, еще такое условие, частично знаешь. Знать и отличать перелетных птиц от зимующих. Здесь именно ребенок не просто, например, в тесте должен ответить, или он должен на слух назвать несколько а, перелетных птиц, да там а, ласточка, скворец, там, еще там и зимующих, да, назвать вот и сказать в чем их отличие, не просто выдать название птиц, основные цвета их оттенки, ну зачастую могу сказать, конечно, ребенок это должен знать, но редко когда проверяют этот момент, потому что цвет восприятие это та функция, которая уже у детей хорошо сформирована, но именно оттеночную какую-то базу могут проверить, да, и мало того, она еще проверяется в, в разрезе именно словарного запаса, да, насколько богатый словарный запас у ребенка, например, может ли он назвать разные оттенки, например, там, не знаем, определенными словами, там, может ли он подобрать. Там, желтому цвету, такие, ну, как лимонный, да, охра, еще что-то такое. Вот. ну, то есть вот здесь это еще как расширение словарного запаса идет. Части тела человека, это может быть тоже тест печатный, отметить да, где-то рука, где нога, а могут попросить диагноз, показать, да, части тела или назвать. Ну, чаще всего, конечно, в старшем дошкольном возрасте это какие-то, например, где у тебя лоб, где у тебя затылок. Они а просто, да, рука, нога, живот. Дальше предметы одежды, головные уборы и понимать разницу между ними. То есть все это мы знаем, что это категория одежды, но вот зачастую бывают тесты а, такие, что это одежда, раздели одежду по определенным категориям, то есть отдельно овощ, отдельно головные уборы или отдельно зимняя одежда, демисезонная одежда, летняя одежда. И вот эту разницу еще могут спросить, в чем разница этих категорий, и ребенок должен объяснить, например, что летняя одежда она там легкая, а, шьется из легких тканей и носит ее в Летний период, там, что, чем отличается демисезон от зимний и так далее, и тому подобное. Чем а, лучше и логичнее сможет ответить ребенок, тем, соответственно, балл его будет выше. Профессия, виды спорта. То, что тоже мы проходили. Вот, например, как раз здесь тест на виды транспорта. Да? На чем можно путешествовать по воде? Отметь транспортное средство. Да? Выбери транспортное средство – Общего пользования, да, вот догадается, ребенок или проходились проходили с ним или нет. Вот. А транспортное средство, тоже личное пользование. То есть вот, вот эти все категории, но когда мы проходим транспорт, конечно, дети уже в этом разбираются. Так. Далее, знать и отличать перелетных типов от зимующих, как у нас было. Вот. Еще могут отличия, например... Кто такие городские птицы, да, те, которые, например, летают в городе лесные, да, птицы и так далее. Вот такие тоже могут быть вопросы. Отличать садовые деревья от полевых, но ну, это уже идет у нас а, мир растений. И здесь могут спросить вплоть до строения, например, растения или цветка, да, какой-то может быть такой тест. А, часто еще просят перечислить, например, садовые деревья. Вот и полевые. Отличить там, дерево от кустарников и название их сказать, да, назови а, хотя бы 2-3 дерева и 2 три кустарника. И вот на это стоит обратить внимание, потому что зачастую у детей как раз не срабатывает, что вот именно в названиях да, неважно, там цветов, деревьев, ягод. Ну ягоды, фрукты, овощи по опыту знаю, они хорошо знают, а вот именно... Название деревьев, цветов, например, назови полевые цветы, садовые цветы, там, комнатные цветы. А, хорошим результатом считается, когда не одно название назвал ребенок, а два-три. Это прям высокий уровень. Поэтому тоже на это обратите внимание и поиграйте с детьми накануне вот тестового периода да, в школу, поиграйте с ним в эти игры, где вы можете перечислять различные названия цветов, деревьев, кустами. Как это можно сделать? Да вы просто элементарно можете играть в игру в мяч да и называть эти названия. Вот и все. В игровой форме дети быстро их вспомнят и запомнят э, эти названия. Назвать разные явления природы. Ну, то есть могут, может быть картинка, ребенок должен сказать, что это гроза, да, это там, метель, снегопад, э, листопад, радуга и так далее тому подобное. Вот здесь тоже это примерно какие тесты могут быть. Вот соедини плод с соответствующим гевом. То есть ребенок должен соотнести, да, что еловая шишка это гель. Вот, яблоко – это яблоко, это и подобное. Самый простой тест элементарный, который есть в обычном обязательной школу, то это разделить овощи и фрукты, да, например. Но это чаще всего зона комфорта. Я вам показывала различные варианты, которые могут быть более более в школах. Вот, например, точно так же на 10 растений деревьев, и их зеленым карандашом, кустарники – синим, а травянистые растения – красные. Вот такой может быть тест. Вот, то есть это уже, скажем, уровень чуть выше. Далее. Называйте времена года, части суток, дни недели в последовательности. Это важное умение, и все педагоги знают, что мы как стихотворение разучиваем. Но времена года. Это Дети уже в более младшей группе должны уже разбираться и знать признаки да, времена года. Но здесь очень важно вот учить, как я еще раз подчеркну как стихотворение, чтобы они запоминали последовательность. Потому что даже у самых умненьких деток бывает вот этот момент того, что они просто а, путают вот эту последовательность, а это очень важно, потому что если ребенок неправильно а, последовательность воспроизвел, это будет в тесте то есть это будет как неправильно. Вот. И дни, и недели мы точно так очень. По а бонусом считается, если ребенок еще может назвать все месяца последовательно. Ну, вот это тогда вообще, скажем так, самый наилучший вариант. Ну, дни недели, да, часто бывает спрашивают, назови дни недели, скажи, какие рабочие дни, какие выходные. Знать, да, ну вот, знать последовательность времен года и месяцы. Вот. Уметь определять время по часам. Действительно, при поступлении в обычную школу, скажем так, Стандартно этого не требуется, но это считается хорошим уровнем развития, если ребенок может определять полный час или полчаса. Вот у вас как раз перед глазами такого рода тест. Да? Посмотри на каждые часы, а затем напиши в каждом окошке, какое время показывают часы. Но я еще раз говорю, это не надо учить полного ну, прям полностью время, но если вы научите детей определять полный час и полчаса, то это будет прям хорошим бонусом. Уметь отличать понятия век, год, месяц, время года, день недели, время суток, число, уметь пользоваться календарем. Ну, век – это на самом деле не обязательно для знаний дошкольника, но понимать, что год – это как раз 12 месяцев, которые мы учим, да, ребенок должен. Время года, конечно, дни недели тоже, время суток, да, число, да, мы уже в старшей группе можем иметь календарь и обучать детей как раз этот календарь выполнять. И дети уже знают, что каждый день у нас имеет, соответственно, числовое обозначение. Вот. Пользоваться календарем, то есть понимать, какое число, какой день недели, называть его. Так, известные русские народные сказки, то есть знать, это тоже может словесно спросить диагноз, например, какие-то сказки знаешь. Это, кстати, обязательное условие. И часто именно на этих вопросах самые даже интеллектуальные дети, вот, скажем так, рубятся, да. Вот, и многие родители говорят, ну откуда мы знаем, что ребенок должен знать какие-то а, сказки там, малышковые, типа там, репка, вот, колобок, или вот как я вам скачала картинку, да, золотая рыбка. Но действительно, сейчас наши дети современные, не все читают детям эти сказки, но вообще это в стандартах ГОС обязательно знакомить детей и с русскими народными сказками, да, и с русскими поэтами, писателями, например, Пушкин, Толстой, Тютчев, Есенин. Это очень важно в плане того, что могут, это такой бонусные тоже очки при тестировании, если ребенок не просто знает название сказка, сказка о золотой рыбке, да, но еще и может сказать, кто автор этого произведения, а еще узнает его портрет. Потому что бывают такие тестовые задания в скажем так, элитных школах, когда есть портреты известных русских писателей-поэтов, и ты должен, соответственно, назвать, кто это, вот, и перечислить хотя бы одно-два произведения. Вот, поэтому это тоже легко решаемо. Я вообще за то, чтобы когда перед тем, как читать книгу какую-то, да, познакомить детей с автором. Вот если вы там читаете книгу Пушкина, значит, еще раз спрашивать, а кто написал, да, показывать его портрет. И дети очень легко запоминают. Если знакомиться с зарубежными авторами, точно так же показывайте портрет, говорите имя, да фамилию и они тоже запомнят. В любом случае где-то в голове у них сознании это останется и когда будет такой тест, вполне возможно они выполнят хорошо, хотя бы соединят правильно в этом сказку и автора. Переходим к категории математика. Что же должен иметь ребенок по математике? Здесь я вам Скажем так, написала все максимально, что может знать и уметь ребенок до школьного возраста. Но сначала мы начнем с каких-то стандартных вещей, те, которые требуют у нас ГОС. Уметь считать от 1 до 20 и обратно. То есть это прямой счет и обратно. Это чаще всего диагносты спрашивают. Посчитай, пожалуйста, от 1 до 20. Вот ребенок по счетам. Посчитай, пожалуйста, в обратном направлении. Вот И нам могут еще спросить, что же идет или что стоит перед единицей, да, то есть ноль. И понимает ли ребенок, что такое ноль. Восстанавливать числовой ряд. Я вам про него говорила, что это очень важно. Вот числовой ряд и вся наша математика а, в, в занятиях построена на этом числовом ряде. Поэтому я уверена, что если вы будете работать в этом высле, то у детей не возникнет вопросов. Вот как раз внизу вы видите, да, восстанавливать числовой ряд. Какие Тут числа пропущены? Вот здесь есть как раз прямой и обратный Обратное направление, так, в, в котором попущены некоторые числа. Уметь находить соседние числа в пределах от 10 до 20. Ну, вообще от 1 до 20, конечно, если мы говорим об обычной школе, то от 1 до 10. А если мы говорим о чуть выше уровнем то тогда это от 1 до 20. Соседние числа тоже можно попросить найти. Выполнять счетные операции в пределах 10, увеличивать, уменьшать количество предметов на 1. Тоже мы это с вами в математике обсуждали, что это важное умение. Прям на слух, например, могут сказать… 5 назови число больше на 1 или 5 назови число меньше на 1. И зачастую дети все равно начинают считать на пальцах, поэтому лучше этим... Заданиями заниматься даже в игровой форме, не обязательно только на математике, да, но и знаю, там, при прогулке и так далее и тому подобное, чтобы просто наработать эту автоматизацию, чтобы дети, когда они придут на тестирование, они все равно нервничают и переживают, вот чтобы они опять не подключали пальцы, потому что это, соответственно, тоже скажется на баллах. Если ребенок не задумался, ответить, что а «назови больше пяти на один, сразу скажем шесть», конечно ему поставят плюсик вот а если он начнет пересчитывать на пальцев, ну не знаю как а, может поставить минус или плюс минус вот далее знать понятие больше меньше поровну то есть равно знаки да вот у вас как раз такой тест раздать знаки это могут быть всего лишь два там три примера вот для того чтобы понимать Понимает ли ребенок эту категории и умеет ли а, расставлять правильные знак, знаки. Уметь делать равными, равными неравные группы предметов, уменьшая или увеличивая одну из групп. Это как раз вот этот тест с яблоками и с грушами. Вот вы посмотрите, да. А, соответственно, ребенок должен посчитать, ему дается задание сделать равными а, эти группы. И, соответственно, мы можем использовать, но ну, здесь это из-за определенного упражнения, да, то есть где-то мы должны зачеркнуть, а где-то мы должны добавить и сделать равными эти группы предметов. Знать и уметь пользоваться знаками, плюс, минус, равно, больше, меньше. Это, конечно, они не просто должны знать и название, что это за знак, вот, и уметь писать. Уметь писать печатными цифрами. Ну, это Мы тоже закрепляем это знание вот, и могут попросить написать определенные цифры. Ну, чаще всего это в совокупности с каким-то тестом, например, решая пример, уже диагноз смотрит, как пишет ребенок ту или иную цифру, умеет ли он вообще делать это, и может ли, например, прописать знаки там «плюс», «минус», «больше», «равно». Знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации с геометрических фигур. Ну, конечно, навык именно аппликации не проверяют в тестах, но знание геометрических фигур проверяет. Я вот вам как раз картинку скачала максимально тем, по количеству фигур, которые должен знать ребенок. Обязательно он должен знать простые фигуры, такие как круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал и хорошим уровнем считается, если он может назвать ром, если он может назвать Трапецию, если он знает категории многоугольников. У нас это тоже с вами в 3D-математике. Я думаю, что мы так хорошо прокачаем наших детей, что все это будет им известно и знакомо, поэтому переживать не стоит. Ну и, конечно, если он еще и может рассортировать, это часто бывает такой тест в математических школах, да, можешь ли ты определить категорию четырехугольников, многоугольников, то есть рассортировать по определенному признаку. Уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте. Это называется селекционный ряд. То есть, это может быть картинка, где ты должен поставить 1, 2, 3, 4 по, неважно по какой по какому размеру, да, от толстого к тонкому, от высокого к низкому и так далее. И тому подобное. То есть определенный алгоритм для чего? Для того, чтобы было понять, во-первых, владеет ли он этим знанием размера, да, вот, а во-вторых, может ли он зрительно вот этот сервисовый наряд выстроить. Умеет поделить предмет круг квадрат на 2, 3, 4 равные части. ноги ну, даются такие тесты опять же в математических школах а, сложить фигуру на равные части или разделить карандашком ножки ну, вот, дальше у нас тоже такое задание будет я вам покажу уметь решать задачи на сложение вычитание в пределах 10. да в пределах десяти это по в вот на плюс минус а если говорим о других школах выше уровня то это в пределах 20. то есть ребенок уже должен уметь оперировать Двузначными числами и знать, как их правильно складывать или вычитать. Поднимайте, из каких чисел состоят все числа от 1 до 10, то есть состав числа. Вот, вот здесь у вас как раз картинка: состав числа 6, да, и надо вставить пропущенный. А задача тоже, вот у вас как раз тоже, я напоминаю, что задачи очень важно, могут проверять, особенно если это математическая школа, в которую вы хотите отдать ребенка, то могут прям проверять на слух, как ребенок слышит задачу, правильно ли он записывает условия, правильно ли он ее решает. Поэтому Или могут предложить прочитать задачу самому и самому же решить. Так, ориентироваться на листе бумаги, понимать выражение длина в одну тетрадную клеточку. Ну, этот вопрос мы решаем, когда в течение всего учебного года выполняем графические диктанты, и дети будут да, с этим знакомы, можно даже не волноваться. Теперь вот желательно знать. Что же еще желательно знать? Это то, что в нашей программе, конечно же, есть. Уметь считать до 100 единицами и десятками. Вот о чем я вам сказала. Мы знакомимся с десятичной системой. Мы знаем, что десятичная система состоит из единиц, десятков, сотен и тысяч. И оперируем вот именно до ста. Мы знаем числовой ряда да, каждого. Дети с этим знакомы, знают, как переходит. Одно число в другое, да? то есть один числовой ряд, другой числовой ряд. Вот, поэтому если вы будете заниматься по нашей учебной программе, то детей это затруднение не вызовет, и базовое знание них будет. Понимаете, из каких чисел образуются двузначные числа второго десятка, и остальные два значения в пределах ста. Тоже этот программа у нас есть. Уметь сравнивать множество, отличать множество его части. Это тоже у нас программе есть в конце учебного года. Вот. Это может быть а, задание, вот видите, это даже на сложение, да, часть, часть, целая. Вот. А может быть, назови доли круга, это, как я вам уже сказала а, и рассказывала, это дроби. Да, и а в принципе детям интересно, они очень легко понимают дроби вот, и могут... Здесь надо например, соотнести, то есть могут быть перемешки, соотнести, где одна вторая, одна четвертая, одна третья. Вот и ребенок должен, соответственно, отметить. Но это в школах, которые с математическим уклоном. Такой тест, скажем так, со звездочкой может быть. И если ребенок его выполнит, то прям 100% гарантия, что его точно в эту школу возьмут. И вот еще такое вам скачало. Такое задание, да, соединение линиями равны множество. Вот. Дальше. Уметь пользоваться линейкой, измерять стороны геометрических фигур, чертить отрезок, заданные длины. Это тоже не обязательно, но если ребенок умеет а, это делать, пользоваться линейкой, то это будет большим бонусом. Но тоже для тех, кто собирается в математическую школу. Грамота чтения. Знать и уметь писать печатные буквы русского алфавита. Да, мы с вами помним, что мы прям алфавит не заучены в звуковом таком соотношении, но знать все буквы, как они пишутся, ребенку необходимо, чтобы как раз не возникло проблем а, в, с письмом. Ну и в принципе с чтением в том числе. Бывают категории тех букв, которые не могут выбывать, но вот обратите внимание, они, конечно, четко должны Ага, знать, что это за буква и уметь ее воспроизводить. Как в ее произношении, так и в печатном. Уметь отличать звуки от букв. <laughs> То, что я вам всегда говорила, правильно произносить звуки и буквы. То есть звук – это одно, буква – это другое. Буква у нас буква «м», а звук ее «м». Определять количество слогов в словах. Вот, например, тут тест да подели на слоги, напиши там схему, то есть раздели черточками, сколько слогов в этом слове, определять количество слогов, знать согласно и гласные звуки, вот тоже такой тест, я вам скачала, когда дается цветные карандаши, ты должен отметить гласно, согласно, звук, во-первых, прочитать слово, да, гласный красным карандашом ответить, твердый согласный синим и мягкий согласный желтым вот ну, здесь такой вариант. Предложим. Проводить звуковой анализ несложных слов, последовательно выделяя и называя все звуки в слове. Звуковому анализу у нас тоже с вами даем небольшое... Значение в нашей учебной программе на протяжении изучения любого там, буквы и звуков мы занимаемся звуковым анализом, потому что это то, что необходимо, то, что облегчит нашим детям учебу в школе. Кстати, по вкусу, конечно, это не является этому противопоказанием, чтобы ребенка не взяли в школу, как и неумение читать. Да? Но, я еще раз говорю, нам же надо обеспечить комфортное существование наших воспитанников в школе. Поэтому, чем больше они будут обладать какими-то знаниями, умениями, тем комфортнее им будет в школе. Различать и называть гласный согласный, твердые мягкие звуки тоже относятся к звуковому анализу. Выделять ударения в словах тоже к звуковому анализу. Вкусно пересказывать то, что только что прочитал, осознанность чтения, о чем мы тоже с вами говорили. Определять количество звуков в словах, место звуков в слове, то есть позиция да, в начале, середине, конце. Это часто бывает тоже просто а, сказать, а, например, диагноз называть какое-то слово, и ты должен называть позицию звука в слове. Обводить и списывать, срисовывать печатные буквы и слова. Вот как я и говорила вам, что нет необходимости учить, Письменным, вот и многие, наоборот, учителя говорят: нет, нет, нет, не стоит обучать в дошкольном возрасте письменным, потому что действительно сейчас разные методики, не знаю, есть какие-то стандарты, разные, по тому, как должен быть наклон буквы, или, там, полнота буквы и так далее, и тому подобное. Чтобы не навредить ребенку, вот лучше сконцентрироваться на том, что он должен делать красиво и аккуратно, соблюдая определенный масштаб буквы, да, но писать, например, слова или буквы печатные. А вот у вас пример такого теста. Определи ударный слог в каждом слове, соедини картинку со схемой. Да, кстати, вы, когда дети будут проходить тесты, вы можете тоже такие тесты устраивать своим воспитанникам. Единственное, что вы должны донести детям, что в тесте иногда могут быть несколько верных ответов, а не только один. Это очень важно. Знать, как произносится интенсионно-восклицательное вопросительное повествовательное предложение. Соответственно, знать знаки препинания. Вот как раз этот тест у вас есть. То есть ребенку предлагается прочитать предложение. Здесь диагноз проверяет, умеет ли ребенок читать, прежде всего, как он умеет читать. Вот. И предлагает поставить нужный знак препинания. И, соответственно, может задать вопрос, что такое восклицательное да, предложение, что такое повествовательное, то есть э, будет слушать рассуждения ребенка. Уметь читать минимум по слогам. Эту тему мы тоже с вами обсуждали по стандартам в ГОС. Действительно, ребенок может идти в первый класс не читающий, я объясняла. Вам, что психологически детям очень сложно, особенно в наше время, потому что большинство, практически 80 процентов, уже читающим, не просто читающими, а достаточно хорошо читающим, читающими тексты, вот знающими такие категории, что такое восклицательное предложение, ну, вопросительное предложение, что такое точка, там, знаки препинания и так и тому подобное. Почему я это знаю? Потому что всегда являюсь практикующим не только психологом, но и педагогом. И а, действительно, сейчас уже дети, начиная с 5 лет, активно учатся читать, и поэтому к возрасту да, 6-7 лет они очень хорошо нарабатывают эту функцию. И детки, которые, представьте себе, вообще не умеют читать, соответственно, на иконе будут выглядеть для себя прежде всего хуже. Вот. Ну а тем более мы знаем, в классной урочной системе нет возможности индивидуально там, каждому уделять внимание. Поэтому в любом случае для родителей это укнется тем, что скажут, давайте-ка занимайтесь дома, учите ребенка читать, нарабатывайте эту функцию. Умейте ответить на вопросы по тексту. Очень важная категория у нас она, соответственно, есть. Особенно в Акваре Жукова обязательно, когда дети приходят к текстовым основам после каждого текста. Есть вопросы, на которые ребенок должен ответить полным предложением. Так, развитие словесно-логического мышления, уметь классифицировать, сравнивать, использовать анализ, синтез и так далее. Да. Какие тесты могут быть? У нас тоже в логике большое внимание уделено, какие тесты могут быть. Ну, первое, это, например, сравни две картинки и найди отличия, да, отметь их. И здесь уже, соответственно, какое количество нашел. Если ребенок нашел максимальное количество отличий, соответственно, это высокий уровень. Если не все отличия нашел, а только такие, которые явно видно, то это будет средний уровень. Если он нашел минимальное количество или вообще не нашел, то это будет низкий уровень развития. Далее, «назови одним словом». Это очень важная категория. И его могут спросить, как словесно, так и может быть такой э, тест печатный, да, где ребенок должен, соответственно, отметить э, эти единые категории, или, может быть, даже записать, что это за категории, например, там фрукты, одежда, игрушки, цветы. А могут, я еще раз говорю, поиграть в игру и сказать, я сейчас буду тебя называть предметы, а ты должен объединить одним словом. Например, там пароход, самолет, поезд, автомобиль. Что это? Транспорт. Дальше и т.д. Да, да, и тому Далее. Тест. Найди лишнее. Ну вот здесь, соответственно, сейчас очень любят, честно вам скажу, психологи, ну или, соответственно, педагоги используют нестандартные вот эти тестики, да, как вот там овощи, фрукты, найди среди овощей лишний фрукт или найди среди одежды там лишний предмет, а более какие-то сложные категории, чтобы понять, насколько сформирована эта функция, да, исключение, то есть вот здесь, например, предложено, тут все для шитья, а, а это трубка, причем ребенок может и не знать, что это а, курительный такой аппарат, вот. Но должен объяснить, что катушка ниты для шитья, ножницы для того, чтобы отрезать нитку, соответственно, тоже используют для шитья, ножницы тоже для того, чтобы не уколол палец для шитья. А это я не знаю, что, но это точно не для шитья. И этот ответ будет процентов правильный и будет стоять жирный хороший плюс. И не пугайтесь, дети могут не знать какие-то категории, но мы все равно должны показать, как они логически мыслят и как они выстраивают эту логическую цепочку. Далее, что еще может быть? Вот внизу вы видите тест: найди пару да, по смыслу то есть краски, кисточка, да, нитки, иголка, и объяснить, почему именно эти пары образуются. И а, такая категория логического мышления часто используют именно при, при в математические школы. Это «продолжи ряд». Я вам как раз выбрала наиболее такой сложный вариант, то есть самый простой. Не знаю, круг, квадрат, треугольник, круг, квадрат, треугольник. И вот э, этот считается уже такой более продвинутый вариант. Ну, берут, я еще раз говорю, в математической школе не простые тесты, а достаточно сложные. Иногда они могут э, под звездочкой да, задание. Что-то простое – это базовое знание, а звездочка – это усложненный вариант. Ну, здесь вот ребенок должен понять логику, как расположены точки э, или... Заштрихованная часть круга, и продолжить ряд нарисовать, что будет далее. Навыки владения рукой и письмо. Давайте с вами еще раз а, пройдем по этой категории Правильно держать ручку, карандаш в руке. Обязательно. На это как раз обращает внимание диагноз, когда дети выполняют тестовые задания в письменном виде. То есть для этого не обязательно просить, да, взять сразу видно, кто правильно держит, кто неправильно. Проводить непрерывные линии, волнистые, ломанные линии. Это могут попросить нарисовать, чтобы посмотреть на торгу. Обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги. Уметь рисовать по клеточкам и точкам, да, мы это делаем в диктантах, уметь дорисовывать отсутствующую половину симметричного рисунка. Но это часто. Еще начинают обучать в средней группе, но такой тест даже в обычной школе может быть. То есть нарисована половинка яблока и смотрится, как ребенок дорисовал вторую половинку яблока, насколько правильно это получилось. И тоже можно посмотреть, какой нажим, непрерывность к линии и так далее тому подобное. И вот именно из такого рисунка диагноз может сделать вывод, хорошо подготовлена рука к письму или нет копировать собраться самостоятельно рисовать геометрические фигуры такой тест тоже может быть кто помнит раньше был вообще популярен тест керна керна и расика вот и там надо было нарисовать человека да и надо было написать фразу я ем суп вот и дети даже не знаю письменных букв должны эту фразу были написать. Для чего это нужно? Там проверяется, соответственно, и вообще в этом варианте проверяется не умение как ты умеешь писать письменными буквами, а умение как ты можешь воспроизводить, да, и копировать а, образец, да. ты можешь вообще абракадабру написать, но главное, чтобы оно было точно так же, как а, в образце. Вот это, и там, например, учитывается масштаб, да, то есть соответствует это тому. А, варианту, который перед глазами у ребенка, то есть если написано в определенном масштабе, то ребенок должен его, соответственно, сохранить. Если это будет слишком крупная фраза, да, написанная большими буквами, то уже это будет минус. И в этом тесте, напоминаю, еще рисовали человека. Это тоже один из психологических тестов зрелости ребенка в школе, да, как он рисует человека. Не забывает ли он нарисовать какие-то части тела. И еще, кстати, этот тест интересен тем, что там очень много вопросов на логическое мышление. Собака больше похожа на кошку или на курицу? А чем они похожи? Да? Или чем отличается винтик от гвоздика? Можешь назвать? Вот, То есть там такие какие-то вещи очень классные, которые именно ребенок должен на слух воспринять и, соответственно, сказать свои логические там заключения. Далее копировать с образца самостоятельно рисовать генетические фигуры. Это мы прочитали. Уметь продолжить штриховку рисунка. Тоже мы штриховкой занимаемся. Уметь писать печатную буквы и цифру. Уметь вырезать по контуру пользоваться ножницами. Все это у нас в учебной программе есть. Если вы будете ее соблюдать, наши дети будут уметь все это. и У них будет прекрасно развита рука и подготовлены к письму. Развитие речи. Это совершенно отдельная категория, очень важно. Как я уже сказала, есть моменты, если у детей есть какие-то логопедические проблемы, то это непосредственно должно решаться с, на индивидуальном занятии с логопедом. Это обязательное условие. Каждый ребенок, который идет в школу, в принципе, в идеале, в идеальной картинке, должен быть с хорошо развита речью и не иметь каких-то вот отклонений речевых в том числе и звукопроизношений поэтому услышите меня и донесите это родителям, да, что если у ребенка есть проблемы даже со звукопроизношением, при этом у него прекрасно богатая речь, эти проблемы лучше решать за годы до начала, начала школьного периода. Потом просто это наложится на ребенка еще дополнительным каким-то образовательным моментом. Вот. А это важно, потому что если ребенок не может правильно произносить все звуки или слышать все звуки, соответственно, они Правильно не сможет а, в дальнейшем там, читать, да, может совершать ошибки, может совершать ошибки в письме, мы все это прекрасно знаем и понимаем. Может совершать ошибки в звуковом анализе, поэтому эти вопросы обязательно надо решать до школы. Но здесь именно общие рекомендации да, по развитию речи, уметь называть предмет, признак предмета, действие предмета и так далее. Например, мяч может там, он резиновый, круглый, а, может катиться может там прыгать и так далее и тому подобное. Уметь выделять несколько признаков предметов, действий предметов или действий с предметом. Составлять предложение из трех-четырех слов. Ну, на самом деле, это самое простое и элементарное умение в каких-то более элитных да, школах, чтобы ребенок прям составлял более длительный, там, длинный рассказ, вот, не из трех-четырех там Слово из длинных предложений: вот чем богаче будет его слова на запас, тем лучше. Образовывать новые словосочетания шапка из меха, меховая шапка и т.д. Это тоже то, что отрабатывается на агипедических занятиях или а занятиях развития речи. Уметь давать краткое описание предметам и явления. Леса рыжая, живет в лесу, хищное животное, млекопитающее и т.д. То есть вот в речи описывать все признаки, например, животного. Самостоятельно составляет связанный рассказ не менее чем шести-семи предложений о чем мы с вами говорили, могут предложить рассказать, рассказать о себе. И тем самым, соответственно, диагноз будет считывать информацию, как ребенок может связанно составить рассказ о себе, о своей семье. да, вот. Можно определенную тему. Там, например, не знаю, там, наступила зима, начать этот да, рассказ, а ребенок должен его продолжить и составить какой-то связанный рассказ с определенным сюжетом рассказывать небольшие рассказы. То есть это чаще всего, когда уже проверили технику чтения, да, посмотрели, умеет ли читать ребенок, а, ему могут задать вопросы по рассказам, могут попросить пересказать то, что он прочитал. Но вот здесь, например, я вам говорю, такой тест, который часто встречается, это а, последовательные картинки, надо правильно расставить картинки, да, отметить, Например, где первое, второе, третье, пятая, пятое. Вот, и потом, например, просят составить рассказ по картинкам, что произошло. Здесь очень важно обратить внимание, что должен быть не просто а, рассказ действий, а прям полный рассказ. С началом, с серединой и с концом. То есть, например, однажды мальчик, Петя отправился на прогулку, была плохая погода. Вот это считается хороший уровень пересказа. Если просто мальчик вышел, пошел, увидел, узнал, все, конец. то Это считается такой средний уровень речевого развития. Вот, а такая мини-сказка должна быть, мини-художественный рассказ, вот тогда это будет считаться высоким уровнем развития речевого. Знать и выразить, выразительно исполнять э, стихотворение. Да, зачастую очень часто могут спросить, рассказать стихотворение. И вот этот номер «Ой, нет, мы давно не учили стихи» или «Мы учили последний раз на 8 марта», но он его забыл, этот, скажем так, номер не пройдет. В любом случае, в этой категории ребенок может получить минус. Почему? Потому что это будет говорить о том, что а, произвольность памяти и объем памяти у него очень невысокий. Потому что если ребенок у а, вас плохо запоминает волны, а остается в голове какие-то простые там, стихотворения, четверостие, это может быть вот как раз говорить о том, что все-таки. Объем памяти у него небольшой. И поэтому на всякий случай я предлагаю а, вот этот пункт не упустить из вида, да, и еще раз протестить детей, могут ли они на память рассказать какое-то стихотворение или спеть песню? И если вдруг тоже можно научить детей, да, что если тебя спрашивают стихотворение, вот ты его не помнишь, чтобы ребенок у меня растерялся и сказал, да, стихотворение я не помню. Зато я могу вам спеть песенку, которую мы учили в детском саду. И это тоже будет считаться, потому что ребенок воспроизведет то, что он запомнил. Правильно употреблять слова в речи. Так, использовать в речи антонимы. мы как раз об этом говорили, Антонимы, синонимы. наивысшим там, хорошим результатом еще и понимать, что такое Амонимы. Отгадывать загадки, объяснять смысл пословиц, понимать образное выражение. Да? То есть это тоже отрабатывается на развитии речи. Уметь продолжить предложение или фразу по смыслу. То есть это тоже может в речевой диагностике присутствовать. То есть я начинаю фразу, как и рассказ, да, а ребенок должен закончить. Здесь я вас как раз вот, тест привела вам, что надо найти антонимы, да, то есть прочитайте, соедините антонимы. Так, представление о школе. здесь же должны быть представления о школе, знать, когда ребенок пойдет в школу, в какое время года, дату. Знать, для чего ребенку нужно идти в школу, а чем заниматься в школе, чем он будет заниматься. Прошу прощения, тут запечатку исправлю вот, Чем он будет заниматься в школе. Это как раз психологическая готовность в школе считается низким уровнем, если ребенок ответит на вопросы. Как ты думаешь, чем ты будешь заниматься в школе? Он скажет, у меня там будет... Там, «Я буду там играть», да, «Там интересно». Вот. Высоким уровнем будет считаться то, что ребенок говорит о том, что он идет в школу, чтобы заниматься, чтобы узнать много нового, чтобы там, не знаю, заниматься новыми предметами. Некоторые даже дети отвечают, чтобы узнать химию физику. Вот. Особо одаренные дети, которым вы как раз в этом направлении психологи и педагоги занимаются. Вот, то есть он осознанно должен понимать, что это не просто портфель да, и какой-то номинальный статус, а что это реально статус школьника, и что школа – это новый уровень его развития. Знать, сколько ребенку будет лет на момент поступления в школу, узнать основные школьные принадлежности уметь объяснить, для чего они. Вот как раз у вас этот тест. А такой тест может быть как раз «сложи рюкзак», что тебе приводится в школе. Как раз если ребенок прекрасно понимает, что он идет туда учиться и получать новые знания, что это другая форма обучения, чем в детском саду, конечно же, он туда не положит игрушку, конфетку и так далее. Только положит нужные предметы и будет знать их, назначение, да, что власть мне нужна для того, чтобы там середний верный ответ, ручка для того, чтобы писать и так далее знать понятие учите, то есть кто-то кучить ученик урок перемена звонок это как раз очень хорошо отрабатывается и у вас это есть в программе в сюжетно-ролевой игре, которая называется школа и она у нас соответственно стоит в конце учебного года, чтобы вы порепетировали и все эти роли и все эти знания отработали даже можно как раз приобрести рюкзак и учить детей его складывать и вот играть в различные игры, да что тебе пригодится в школе, а что нет, хотя честно вам скажу психолог правильным ответом, считается, даже если он скажет, что я хочу положить игрушку, потому что мне будет перемена, на перемене можно играть в игрушки со своими товарищами, то это будет правильный правильно. Это говорит о том, что ребенок понимает, в какое время да он будет использовать игрушку. А если просто он ее кладет, потому что он думает, что в школе он также будет продолжать играть игрушкой на уроке, то это будет считаться неправильным ответом. На правила поведения в школу. То есть, это социальные нормы, которую мы в том числе отрабатываем и на эмоциональном интеллекте. Личностная готовность что в себя она включает, мотивация, сформированный познавательный интерес к учебе. Это вот идеальная картинка когда ребенок стремится получать новые знания, когда ему все интересно, когда он такой почемучка. И вот здесь важный момент, как раз вот эту вот познавательную активность, не убивать ребенка в младшем в дошкольном возрасте и поддерживать ее, конечно, в старшем дошкольном возрасте, но если вы будете выполнять все проектные работы, которые у нас с вами запланированы, в учебном году, да, будете проводить интересные уроки, так как мы с вами обсуждали в течение наших вот этих видеоуроков, Вот интересно вести предметы, то я уверен, что познать интерес интересно будет, и наоборот, захочется пойти, потому что мы уже будем говорить, что «А в школе еще больше узнаешь, а в школе еще более интересно. Вот. А на самом деле мы, конечно, не обманываем детей. По-разному может сложиться школьная жизнь у каждого нашего воспитанника. Но в идеале действительно в школе должно быть еще больше знаний, еще больше а, интереса, вот. но тут уже индивидуально у каждого свой опыт складывается. Самооценка, положительное представление о себе и умение переживать неудачи очень важное. Умение самооценка в дошкольном возрасте она может быть завышенной и это считается нормой и вообще считается с точки зрения психологии уж лучше завышенная самооценка, чем низкая, вот, потому что это защитная функция психики ребенка, Но также нам психология говорит, что к семи годам, то есть к новому возрастному этапу, у ребенка уже в идеале должна сформироваться адекватная самооценка. Адекватная – это когда ребенок может себя оценить адекватно. То есть сказать о своих положительных качествах, и отрицательное, то есть иметь представление о себе, да, что у него хорошо получается, что плохо, что у него в характере хорошее, что плохое. Вот. И а, не просто это признавать, но понимать и, в принципе, иметь желание над этим работать. Вот. И спокойно воспринимать неудачи. Ни в коем случае нельзя детях, скажем так, сеет вот этот синдром отличника. Почему? Потому что это чревато тем, что рано или поздно ребенок совершит ошибку, неважно какую, да, в предмете или во взаимоотношениях с другими людьми. И на этом фоне у него будет очень сильный стресс и переживания. Все дети должны понимать, что определенный ряд ошибок нас ведет наоборот к победе и к хорошему результату. Но при этом не стоит тоже поощрять, когда дети к ошибкам своим относятся слишком поверхностно, да? то есть когда «ой, ничего страшного, многие родители так тоже очень добрые и хорошие, да, с, с хорошими благими намерениями так оберегают своих детей» вот что, да ничего страшного научишься да ничего страшного не переживай еще будет у тебя там что-то вот а на самом деле это тоже неправильно потому что ребенок должен проанализировать понять какие он ошибки совершил и с учетом этого, в следующий раз постараться эти ошибки не совершать. И вот именно в таком а, алгоритме это правильное развитие идет. А когда ты думаешь, ну ничего страшного, что сегодня плохо написал, ничего страшного, что завтра плохо написал, разве будет тогда результат или какая-то положительная динамика? Нет, потому что никогда не наступит завтра и всегда будет ничего страшного. Вот. Но при этом и не надо, соответственно, как я уже говорила, этот синдром отличника, когда я должен сделать только на 100%, но а никак по-иному. Потому что такие дети тоже очень страдают от вот этого получения результативности. И мы прекрасно понимаем, как взрослые люди, не может быть у ребенка все на 100%, где-то может быть и поменьше. А из-за этого это сразу психологически сказывается, на здоровье ребенка и дополнительный стресс ему создают. Так, эмоциональное развитие. Уметь выражать, контролировать свои эмоции, уметь считывать эмоции других людей. Но мы этот вопрос прекрасно решаем на нашем уроке по эмоциональному интеллекту и думаю, что наши дети в этом вопросе будут подготовлены. Внутренняя позиция школьников понимает свой новый социальный статус, и то, что в школу он идет учиться, а не ну, о чем мы с вами говорили, что у ну, него есть мотивация пойти и узнать что-то новое, вырасти, скажем так, и ментально, и физически, что он уже взрослый, это его новая ступенька развития, а, соответственно, должна сформироваться вот эта внутренняя позиция школьника. А это вот такой небольшой тест, да, примерно на эмоциональную сферу, и часто могут использовать ее не только для того, чтобы а, узнать, понимает ли ребенок различать различные эмоции, но могут попросить описать ситуацию, почему тот или иной там, ребенок на картинке испытывает эту а, эмоцию. Вот, и, соответственно, ребенок прежде всего выдает свою проекцию, как он себя ведет в жизни, как он себя чувствует. Вот именно для этого с таким уклоном психологи используют такие Дидактические картинки. Волевая готовность, произвольность поведения, саморегуляция. Ребенок понимает, что ему нужно будет выполнять разные задания, в школе интересные и не столь привлекательные, подчиняет свои импульсивные желания необходимости учиться. Но действительно, это уже не секрет, что дети в подготовительной группе могут уже сидеть спокойно, выполняет различного рода задания и не отвлекаться. Именно это и считается произвольным поведением. Еще это зачастую развивается в подвижных играх, различных а, игровой форме, да, когда мы играем на, на момент саморегуляции, развития полевых качеств. Все, всем известна любимая игра детей, море волнуется раз. И вот когда морская фигура на месте «замри», вот, и дети стоят и замирают, это вот как раз яркая, яркая вот картина произвольности поведения, да, когда ребенок может сделать над собой усилие, замереть например, не шевелиться. И у детей, у кого низкая произвольность поведения, конечно же, они даже в этой игре будут двигаться, да, не смогут выполнить эти основные условия. И вот у таких детей, конечно, надо обратить внимание все-таки, поговорить с родителями, чтобы они способствовали развитию этого произвольного поведения, внимания, памяти и так далее. Произвольность психических функций. Внимание направляет не только на то, что его привлекает, но и на то, что требует от него учебный процесс и учитель, готов запоминать необходимую информацию, но только то, что привлекало его внимание. Это мы уже с вами обсуждали, вот в этой табличке как раз и сказано. То есть должно быть сформировано произвольное внимание, произвольная память, как и поведение. Когда родители говорят, ой, мой ребенок вообще любит учиться, но только тогда, когда ему что-то интересно. Так вот, в старшем дошкольном возрасте, точнее сказать, у школьника, этот номер уже не прокатит. Если у дошкольников есть такая возможность заниматься тем, что тебе интересно и не заниматься тем что тебе не интересно то в школе уже такой возможности нет там нет возможности ходить на интересную любимую математику и пропускать неинтересные чтения а, и, и не знаю там рисование все предметы а, поддаются оценочной системе вот конечно не с первого класса со второго и ребенок должен усвоить что нравится ему или не нравится он должен усваивать эти знания умения и навыки дальше Цели, полагания, умение достигать результата, умение контролировать процесс, проводить проверку, сверять полученный результат на правильность. Цели, то есть ставить определенные цели и достигать их, Сразу могу здесь заметить, это не какие-то глобальные вещи. Кстати, целеполагания в голове взрослых детей не очень отличаются. Поведу пример. Мы чаще всего, как взрослые, говорят, вот ты должен закончить школу, там, например, стать врачом. Вы представьте, что у ребенка немножечко другие временные отрезки. Он не понимает для него школу, особенно 11 лет. Если ему сказать, что это 11 лет, это вообще просто будет шок. Он вам даже может сказать, что ты что, я не смогу учиться 11 лет, просто состарюсь. Вот. И в принципе в его голове так оно и есть. И поэтому это для него не цель, что когда-то там, когда он с его точки зрения составится, он станет врачом, это вообще не будет его цель привлекать. Надо ставить короткие цели, которые ребенку будут понятны в его временном восприятии. Например, если ты позанимаешься эту четверть, там, эти две недели, там, на отличную учительница будет тебя хвалить, то тогда там то-то то-то то, -то, то, -то, то, -то там, произойдет вот это определенная цель ради которой ребенок готов стремиться заниматься а вот эти вот непонятные с точки зрения для ребенка ну понятные для нас взрослых цели там, что ты вырастешь станешь там большим начальником да или не знаю поступишь в университет это для ребенка не цель а то есть Поймите, что надо ставить какие-то понятные для ребенка цели, и они должны быть в очень коротких промежутках. Так, ну, соответственно, достигать результата, вы настраиваете, поддерживаете своего ребенка, не расстраивайся, смотри. Вот я уверен, давай с тобой посмотрим, ты сейчас злишься и говоришь, что ты читаешь хуже всех, или там плохо читаешь, давай с тобой позанимаемся в течение месяца и проверим, да, как ты научился читать. И вот это будет определенная цель. И даже можно ребенку показать, да, как, как он достиг этой цели. То есть мы сейчас с тобой, например, даже записали на видео, как ты читаешь. И потом мы то же самое делаем. Через месяц ты видишь разницу, ты видишь, как круто ты научился читать. Для чего это необходимо, чтобы ребенок понимал что вот эта каждодневная, рутинная, скажем так, неинтересная работа для него, она на самом деле дает большой результат. И что этот результат нужен не только ему, но его ценят и родные, близкие люди, например, мама, папа, учитель и так далее и тому подобное. Вот это и является там целеполаганием, обучением там, целеполаганием. Дальше умение контролировать процесс. Но это закладывается еще в старшем дошкольном возрасте, это вплоть до каких-то детских обязанностей, да, самому сложить портфель, да, самому помнить, что у тебя завтра там проверочная работа, самому выполнять домашние задания. И вот зачастую как раз у нас мама, да, или кто-то бабушки, может быть, даже и папа выполняет все это вне ребенка, и потом мы удивляемся, почему у нас дети забывают какие-то важные вещи, да, потому что с самого первого дня школы вы считаете своей святой обязанностью о том, что а, завтра у вас труд, и надо подготовить ножницы, цветную бумагу. Вот откажитесь от этой функции. Почему? Потому что вы своего ребенка лишаете такой возможности быть самостоятельным, быть, держать у себя в голове свой личный, скажем так, ежедневник. Вот. И дети к этому привыкают, и они считают, что кто-то а, должен им напомнить, и в дальнейшем это как проявляется с точки зрения психике, что даже взрослый человек, неважно, сколько ему лет, он не может а, запомнить какую-то вещь, что, например, завтра надо выполнить. И что он ставит? Он свои, ставит свои звуковые сигналы, не знаю, там записывать или подобное. А на самом деле это все должно, в принципе, храниться у нас в голове. Нет ничего, конечно, плохого в напоминалках, но наилучший вариант, когда у вас в вашей голове будут храниться дела на ближайшее время, и вы... Их не забудете. Вот это все идет из нашего детства, из нашей школьной жизни, детско-родительских отношений. И вот, как я уже сказала, сверять полученный результат на правильность. То есть самому находить ошибки. Для чего? особенно в начальной школе, есть такое понятие ⁇ работа над ошибками ⁇ чтобы научить ребенка самому анализировать свою работу. Он написал, он еще раз должен проверить, не на вас ориентироваться, не на учителя, не на товарища по, по партии, а сам должен э, прочитать свой текст. Ну, потому что все мы люди, мы говорим о том, что даже самый умный человек может совершить ошибку, но проверка нам нужна для того, чтобы когда мы читаем мы увидели эту ошибку да, и исправили ее. Вот это важный результат. А когда дети выполняют работу над ошибками, опять же, под контролем заботливой мамы, бабушки или нанятой няни, да, то это не их работа над ошибками, это работа над ошибками взрослого человека, который тебе указал на эту ошибку. Поэтому не обратите на это внимание. Это все не случайно сделано в начальной школе, и там есть определенные... Моменты, которые ориентированы, вывести ребенка на самообучение, когда он должен развиваться самостоятельно, находить эти способы развития. Коммуникативный компонент готовности к школе. Умение взаимодействовать, сотрудничать со взрослым, слушаться, обращаться, спрашивать, остерегаться чужих на ужин. Ну То есть это все социальные нормы и правила. Во-первых, лучше подготовить ребенка к тому, что... Кто такой учитель? Я еще раз говорю, как можно обращаться вежливо, как обратиться с определенным вопросом, например, там, поднять руку, сказать вежливо, можно спросить, пожалуйста, или там, можно, пожалуйста, выйти, мне нужно в туалет. То есть вот эти вот вещи лучше заранее с ребенком отработать. Вот в игровой форме, опять же, это отрабатывается, например, в частности, сюжетно-ролевой игре, чтобы у ребенка были эти маркеры поведенческие, потому что... Бывают такие случаи, до сих пор такие случаи, казалось бы, да, вот а, почему они возникают, но зачастую в элементарных вещах дети не следующие. Например, ребенок расплакался, на, на уроки там, знаний да, 1 сентября только потому, что, там, например, ребенку очень хотелось в туалет, а он не знал, да как правильно спросить или постеснялся или еще что-то. Из-за этого это вылилось в истерику, учитель тоже не понимает сначала, что происходит. Да. Или какие-то вот такие вот обычные вещи становятся для ребенка стрессом, потому что Например, воспитатель, он уже знает хорошо, это его знакомая среда, а попадая в незнакомую среду, может ребенок растеряться. Потом вот эти лучшие поведенческие какие-то моменты, если тебе хочется в туалет, если ты хочешь писать, если ты хочешь там что-то спросить, если ты считаешь, что что-то сказали неправильно, как ты можешь обратиться к учителю, что ты должен сделать, какой алгоритм действий. Умение общаться со сверстниками в паре, в группе, умение знакомиться, легко вступать в контакт. Ну, то есть все дописаны коммуникативные умения. И мы, соответственно, в детском саду их решаем и учим этим умением каждодневно. И, соответственно, в помощь нам эмоциональный интеллект, который позволяет это делать конструктивно и продуктивно. Умение слушать собеседника, это обязательно. То есть детки, которые перебивают, а я знаю, а, а вот дайте я скажу, это не считается, скажем так, хорошим хорошим поведенческим маркером. маркером. Вот. Поэтому лучше приучить к тому, что сначала ты должен дослушать то, что скажет твой одноклассник, товарищ, вот, партнер, и потом только вступать в диалог умение выражать свои мысли, свою точку зрения. Если психологический ребенок не готов в школе, то шансы на успешное легкое обучение значительно снижается. Это то, о чем я вам говорила. Бывают действительно детки очень хорошо интеллектуально развиты. Мало того, ко мне часто обращаются родители, которые хотят отдать своих детей раньше по возрасту. И действительно, диагностируя, я понимаю, что эти очень хорошо развитые, в принципе, могут усваивать интеллектуальные знания в первом классе. Но иногда выясняется то, что возраст диктует свои условия, все-таки психика у нас обладает таким свойством, что где-то она может опережать, а где-то все равно на нас сказываются возрастные особенности. вот И зачастую дети просто психологически не готовы, они еще ментально не выросли до нового возрастного этапа, они не понимают, то есть им могут даже, их могут научить, да, и они, в принципе, отвечают, зачем надо идти в школу, но психологически они все-таки к этому не готовы, и соответственно, ребенок может в такой момент даже, скажем так, закрыться, Ибо в прямом смысле слова возненавидеть учебное учреждение только потому, что оно случилось у него в неположенный такой возрастной момент. Вот и все. При этом имея хорошие интеллектуальные данные. Поэтому должна быть четкая позиция школьника, дети должны хотеть идти в школу. Вот. И напоминаю, что в школу ребенок может пойти от шести с половиной лет. До восьми лет. И ничего страшного, если он пойдет чуть позже. вот, Но уже осознанно и с, действительно, именно с психологической готовностью, и с хорошей интеллектуальной базой, лучше пусть он пойдет в восемь лет, чем он пойдет в шесть половиной лет. С интеллектуальной базой, но с непониманием и нежеланием учиться в школе. Вот, поэтому об этом, пожалуйста, не забывайте. Ну, мы закончили по а, готовности ребенка к школе. Как видите, мы действительно очень-очень обширно, очень много категорий, которые должен ребенок освоить, владеть, очень много знаний, умений и навыков. Но а, не стоит этого пугаться, потому что дети этими категориями достаточно легко а, оперируют, их легко осваивает. Вот, особенно если эти все задания, предметы, знания, умения преподносятся в игровой форме. Потому что так оно и есть в нашем дошкольном возрасте и даже в начальной школе. Не переживайте, все предметы достаточно в интересной форме преподносятся и в игровой форме. Поэтому детки очень просто усваивают программу, а многие даже делают качественный скачок вперед и знают намного больше, чем даже требуется при поступлении в школу. Ну и вот такое высказывание я вам нашла, что любой ребенок достоин того, чтобы получить полноценное развитие, о котором мы с вами говорили в течение наших восьми уроков по учебной программе для старшей группы, при котором будет произошло самораскрытие его уникальных способностей. Не забывайте, что каждый из нас – это индивидуальность, да, это личность, и у каждого из нас есть уникальные личные способности, которые стоят, соответственно, и раскрывать, и холить, и леять, а, И даже во взрослом состоянии вы можете сделать какие-то для себя уникальные открытия, вот, заняться каким-то интересным делом. И развитие личности происходит постоянно, а не только в детстве. Вот. Я с вами прощаюсь. Была рада с вами на протяжении этих восьми уроков коммуницировать, делиться своими знаниями, практическими какими-то лайфхаками. Желаю вам хорошего учебного года. И пусть наши детки успешно поступят в школу, будут там не только успешными, но и веселыми, счастливыми. И школьные годы в их голове и в их воспоминаниях останутся только хорошими и прекрасными. А я с вами прощаюсь. До свидания.